Всем привет! С вами Иван Зима. Я запускаю серию видео для новоиспеченных водителей, так сказать. В этом видео я расскажу, что такое мод для машины и как его проходил. Покажу, как я проходил мод и как меня развели. Короче, рассказываю полезную информацию мне нужно пройти мод на машину соответственно у меня там не было времени я мотался, потом были выходные сегодня понедельник и потом у меня опять 4 выходных короче, нет времени не успеваю пройти этот мод вот, потому что выходные попали на работе на выходные обычные выходные обычно там ничего не работает поэтому начал искать где пройти мод, поехал в английские сервисы, там нужно записываться там через 2, через 3 дня, через неделю где-то только по записи, вот просто так, чтобы прийти и пройти его, ну, нет таких возможностей. Но чудо нетворкинга или помощи общения там с украинцем, которые давно приехали или недавно, которые здесь живут, у нас есть такой чатик здесь в WhatsApp местного нашего Йоркшира, где мы живем. За, написал там запрос, мне скинули пару вариантов, скинули латыша какого-то или литовца, ну, скорее всего, латыш, наверное. русскоговорящий Алексей все, они могут тот же день все сделать. Да, пусть там на 10 фунтов дороже, обычно мод вот 40 стоит, он сказал за 50 сделать. Но зато в тот же день не нужно вот этого геморроя с записями там ждать, записываться и всякое такое. Так что, видите, там, где английские компании работают, английский сервис, там все по записи, все по правилам, все долго, нудно и сложно. Вот. А там, где не английские, вот, например, там латыши, литовцы, там еще, ну, короче, наши такие ближе, поляки. Там попроще с этим делом. Вот я сейчас менял резину на одном колесе. Там какой-то вот такой мусульманин, не знаю, с какой он страны. Ну, явно не Англия, короче. Тоже все приехал за 15 минут, все четко, быстро поменял и поехал. Если что, говорит, звонит. Чувак хочет зарабатывать деньги, винал, он. Старается работать. Сейчас на моей машине нужно проходить мод. И у меня, говорит, лысая резина на одном колесе. В принципе... Почему-то так сложилось, что только на одном переднем. Другое переднее нормальное. В принципе, для мод, прохождения мота пойдет. Конечно, э, раньше бы я купил хорошую новую резину и не парился. Но такие нынешние ситуации я поставлю самое дешевенькое колесико. П.ушная. тут еще и даже вон, такая хрень. У меня уже. Ну короче, шопой тому колесу. Задние не буду. Тупо поменяю одно колесо. Вон оно там где-то уже лежит. 35 фунтиков с заменой. Резина сама и замена. И поеду сдавать, пробовать сдавать мод этот проходить. Потому что сказали, с этим колесом уже мод не пройти. Какой серьезный пацан сидит. Здорово, мужик, как дела? How are you? Сидит в модном джипике. Сили вот такая новая покрышечка с балансировкой с заменой 35 фунтов все прекрасно поехал искать где мод проходить все можно сделать день в день и не тратить кучу времени поэтому видите какой разный сервис в английских компаниях все нужно записываться заранее а если знать приезжих так сказать и других которые приехали сюда бабло зарабатывать то можно все сделать быстрее и позакрывать всякие вопросы с ремонтами доставками, установками чем угодно стройками, сервисами всем остальным так что такой лайфхак единственное сейчас нужно мне отогнать машину, оставить и вечером забрать сейчас поеду домой, еду, возьму велик вкину в багажник поеду туда, оставлю машину на велике поеду домой себе и вечером Повторим операцию. На велике поеду и заберу машину. Сажусь на велик свой где-то Вот. И, короче, и поехал я домой. <laughs> Нормально. Латыши сказали, все без проблем сделаем. Если что-то там не так, позвоним, поремонтируем. Все оперативно у нас у них. Да, это не английский сервис. О, бля, чуть не уронил свою мобилу. Все, покрутил я педальки так ну что забрал я машину с сервиса позвонили мне я пришел пешочком уже пошел тут было рядом идти велик стал брать значит забрал насчитали они мне плюс 40 фунтов то есть мод стоил у них 50 за срочность обычно 40 стоит и плюс 40 фунтов за ремонт какие то посчитали ну, значит, вот дали такую бумажечку по сервису. Тут все это есть, короче, два листочка. На английском написано, ни хрена непонятно. Но я уже сейчас посмотрю на компе и мы посмотрим, что там сделано было. Скорее всего, развели на какую-то резинку. Частая, кстати, история. Говорят, что какой-то там где-то пыльничек где-то в ходовой, там слетевший был, и они его поправили. И за это берут бабосы. Ну, не пропускают первый раз, берут деньги, чтобы, чтобы хоть что-то на этом заработать. Лампочку поменяли передних габаритов. Да, лампочка не горела, там маленькая габаритная лампочка поменяли. И, и какой-то пыльник. Плюс взяли 40 фунтов. Да, получается, развели меня э, на вот... 40 фунтов, ну, как бы, замена лампочки сколько там, фунтов 10 максимум бы стоило, 5, 10, не знаю, габаритная маленькая. ну ладно, пусть 20, еще на 20 добавили какую-то резинку, замену с пыльника какого-то, которого нигде не указано, ну, короче, просто разводня. ну, такой гаражный барыжный разводняк, думаю, о, ну, раз русскоязычный, английский не нужен, классно, поеду в свои, по посмотрю, может, там, мало ли. Все равно, что на будущее пригодится. Ну, как бы, не пригодится. <смех> Больше к ним не поеду. Ну, хрен с ним, короче, с этими 40 фунтами. Зато я день в день все порешал. Завтра пойду спокойно на работу. И не нужно мне там ездить, что-то менять, искать какие-то запчасти, переплачивать, записываться. Ну, короче, да. То есть, наоборот, я переплатил. Ну, кому нужно срочно, тот переплачивает. Я, например, у меня нет времени там записываться. Я уже не успел, короче. Поэтому... Ладно, но если вы не хотите, чтобы вас разводили, то, конечно, нужно или предварительно на сервис заезжать, или в проверенных местах только делать. В проверенных местах я мог сделать, но там нужно записываться, ждать и ждать. Ждать не некогда было, у меня было проверенное место. К этим ребятам посоветовали вроде как тоже ну такие, гаражные, мутные такие барыги обычные. Засранный гараж, все валяется. Они куда-то и погнали, сделали мод. Видите, вроде как в Англии все строго. Но если знать людей, то все не так и строго. Поэтому такая история. И написали мне еще там рекомендации. Итак, проверяем, что же нам тут сделали. Смотрите, как проверить мод. GoUK, check мод, сервис GoUK. У меня тут автоматически переводит переводчик на русский язык. Вбиваем номер сюда машины, продолжать и смотрим. Так, вот, видно, что до 21-24 все. Мод, у меня готов на следующий год. Так, и вот тут видите, 16 число сегодня они проверяли. Видно, что провал не прошли. Не прошли. За передний габаритный фонарь не работал. Да, была такое одна маленькая лампочка, там сверху габаритная, не работала. Ну, и написали, что задние резь... шины нужно менять я знаю. Ну, ладно. Это как бы рекомендация. И вот, типа, второй раз они поменяли лампочку и все нормально. Все прошло. Остались рекомендации по износу, что такое ближнее-заднее. Ну, может, некорректный перевод. Короче, задние шины надо поменять. Все. Все остальное нормально. Все. В принципе, вот так вот. Пробег мой зафиксировался. Номер теста и дата, когда оно было сегодня было сделано, а истекает 21 января. Ну все получается, на этом э, мой мод прошел. Все, я теперь спокойно могу кататься еще год и все, и ничего больше там не делать, потому что все я в принципе в машине ремонтировал. И я уверен, что там никакой пыльник не мог слететь, потому что перед этим я потратил 400 фунтов на ходовку, всю ходовку перебрал, там все там было четко, никакой пыльник там не мог слетать, это они уже просто сбили бабла. Ну а как ты же ничего никому не докажешь. Можно ругаться, там что-то доказывать. Ну, не тот вариант, я не хочу этим заниматься. А еще что хотел сказать. Поскольку я веду этот блог, что-то где-то выкладываю, показываю, много людей приезжают, которые самим тоже некогда разбираться, они не умеют, не знают, или у них опыта нет, или времени и часто у меня что-то пишут, спрашивают поэтому можете обращаться я в принципе за деньги конечно же не бесплатно, потому что это все время могу помогать вам там, найти машину купить ее, как посмотреть где проверить ее, как выбрать и что нужно, как при покупке делать как там документы оформлять как перегонять, страховки, моты, таксы и как машину вообще выбрать у кого ее покупать у кого не стоит покупать потому что у меня уже небольшой опыт есть в этом деле уже как минимум две машины я купил вот, и плюс постоянно там всем этим интересуюсь, общаюсь уже познакомился с разными тут ребятами, русскоговорящими украинцами, латышами, литовцами и, и все вроде, да, поэтому можете обращаться я могу помочь, если в принципе там. Будет адекватный какой-то запрос. И, соответственно, конечно же, если это не где-то там в Шотландии, там где... Ну, хотя проконсультировать я могу, в принципе, где угодно. Все, всем спасибо, всем пока.